В свое время появился такой документ, называется «Федеральному собранию в Государственной Думе было обращение с непосредственно Медведеву, Путину, Грызлову, Миронову и даже председателю высшего международного комитета ООН Лили Джунов». Он такой длинный, там подписано как руководитель рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти В.М. Кузнецов. Ну, во-первых, мы встречались с Кузнецовым. Вот. Я многих знаю, кто есть в этом документе. Часть из них вышла э, на медийное пространство, э, как минимум Ютуба, тот же Шашурин, вот, который здесь также упомянут. Также там э, вышел Меркулов, есть его сайт, тоже здесь упомянут. Ну и многие другие вот вот, вопрос в том, что тут описано в этом документе, что вывезено из нашей страны. Соответственно, под это вывезенные кто-то взял и напечатал вот эти вот векселя. Были и другие еще бумажки. Поэтому появится в скором времени достаточно много, их будут сдавать, потому что эти бумажки как раз и есть... Тот весь док, который доказывает факт преступления, совершенного. Для того, чтобы это понимать, нужно знать вот, ну как бы сказать, законодательство. Соответственно, нужно знать, как сами бумаги, так что все, все что с ними связано, так и законодательство с ними связанное. Понимаешь? Без этого ну, никак не обойтись. И потом тогда можно только обсуждать, что есть что и так далее и так далее. Поэтому я предлагаю начать вот именно с этого документа, что все началось еще до развала Советского Союза, когда начали вывозить все вот это. То есть нас, грубо говоря, ограбили перед развалом страны, чтобы нам это не возвращать, чтобы мы, утратив свое гражданство с Советским Союзом, утратили возможность возврата, потом нас развалили как государство путем распуска министерств и ведомств, а это постановление Госсовета ГС-13, вот он. Здесь показано развал самих министерств. Таким образом, как бы государство не прекратило, но органов власти нет, соответственно народ остался неприкаянным. И в этот момент как раз Горбачев слезает со своего места. Ельцин меняет название государства вот, И дальше образуется в третьем году уже новые конституции И как бы новое государство. И таким образом как бы замыливается деятельность и ресурсы Те, которые были у Советского Союза Ну типа мы к ним ни при чем и нам ничего не возвращать не надо Ну примерно так же поступает пасечник, когда забирает мед у пчел один к одному. Отдавая им э, после изъятия, в лучшем случае, э, сахар разведенный в воде. Для того, чтобы они дожили до следующего сезона. А если не дает, то и значит помрут. Ну и ладно. Примерно как рассуждает Чубайс, Хреновый пасечник так называемый. Я считаю, что надо начать с этого. С так называемой предыстории. И, соответственно, когда по протяжении, по прошествии, скажем там, в общей сложности 30 лет, либо 10 лет деятельности Тараскина и всех, кто, кого он там назначил, кто к нему присоединился, когда доказали, что вот это все надо возвращать, иначе мы каждый раз будем как пчелки работать как негры, вроде бы сами на себя, а в реальности работаем на пасечника. И чтобы избежать этого пасечника, нам нужно самим собрать э, органы власти, э, освободиться от чужеродных органов власти, которые работают на э, Запад, на страны НАТО. А для этого э, нам нужно возвращать все. Да, и вот в части возвращения нам начинают отдавать не то, что указано в этом списке, реальные золото, реальные активы, ресурсы в виде там металлов редкоземных там и так далее, там ядерного топлива и так далее всего того что у нас забирали леса которые сейчас пилят не нещадно вообще под ноль вот выбирая все зачищая территорию превращая ее в пустыню понимаешь то есть вместо того реально материальных объектов нам дают вот такие бумажки которые ничего не значат, а могут служить только доком при показе преступлений. Поэтому радоваться таким бумажкам, с одной стороны, можно, если ты знаешь, что делать с правами требований. Если ты не знаешь, что делать с правами требований, и у тебя нет возможности требовать этого, даже как минимум хотя бы запустить их в оборот движение внутри государства, как внутреннюю валюту, то... Лучше не вмешиваться, а отойти и не называться никогда правительством. Понимаешь? Потому что когда дальше вмешиваются вот такие, как Гришин, как, э, такие, как, как показаны в том же самом ролике, где он там передает правительству, которое не понимает всех этих вещей, то это фактически преступление против них самих же. И против населения в том числе. Потому что это иначе будет обременение. Если кто-то умудрится доказать, что это настоящее правительство, неважно как, то тогда народу придется это платить, народу придется это отрабатывать. Ленин уже брал такие кредиты, Горбачев брал такие кредиты, когда весь народ за них отчитывался, почему у нас и недополучение много чего у каждого было. И вот это не понимает народ сегодня и радуется каждой глупости, которую ему подсовывают. Только лишь потому, чтобы не читать законы, не разбираться э, во всех тех вопросах, которых они должны знать на зубок. А если ты не знаешь, что зачем ты лезешь, ну скажи, вот ты полезешь в химическую промышленность, либо в химическую лабораторию, где ты не знаешь, э, что с чем смешивать и какие будут последствия. Да я туда зайти я... Вот, понимаешь? Почему? Вот тут ты боишься, понимаешь, а вот лезть в область финансов люди не боятся. А там похлеще будет. Они же даже когда кредиты получали, они не понимали, что не они кредиты получали, а банк получал кредиты, которые им выдавал некую компенсацию досрочную за то, что вот он пользовался чужими ресурсами. В данном случае, когда они получают такой вексель... Они его получают в кредит, так же как они их сдают банку в виде кредитного договора. Но дальше банк разворачивает пирамиду и делает их должниками. Здесь то же самое будет произойдет. Понимаешь? Вот о чем что народ должен понять. А потом уже можно давать уже всю аналитику, которую мы с тобой уже как бы расписали. посредством переговоры с ним с гришин и вот начинается э, в 16.40 в пятницу вот этот ролик который он мне прислал и э, дальше вот голубым идет мой текст вот он мне пишет вопрос тебе это зачем я ему присылаю копию этого векселя володя его где-то нашел отсканировал прислал я смотрю что там за организация а такой организации в налоговой системе Российской Федерации не числится, но числится ее профсоюзная организация, которая закрыта в 2017 году, в 2017. вот ее адрес, и ликвидирована она 14 апреля 2017 года. Соответственно, зная законодательство о векселях, там указано, что Никакой вексель не может быть оплачен, если он принесен позже одного месяца после того, когда указана дата его закрытия. Соответственно, данный вексель, а вексель – это долговое обязательство. Каким он может быть активом? Никаким практически. То есть, под долговое обязательство привлечь что-то можно, но сам он активом не является – да, под ним могут быть активы. Ну, допустим, если это э, предприятие рыбной промышленности, да, рыбного хозяйства, это значит, что у него могут быть суда, заводы по переработке, праволова и так далее. Вот если он это все включил туда в качестве обеспечения, тогда да. А так сам по себе вексель без обеспечения – это просто пустышка. А может предположить, что это такое, вообще откуда мог взяться такой вексель. Но смотри, я тебе рассказываю. Дело в том, что в свое время я очень много всякого рассказывал, скажем, на встречах, что записывался в роликах, передавался из уст в уста и так далее. В том числе я лично беседовал с Гришным неоднократно еще когда он был у нас в команде вот потом когда Краснодарская команда вся оптом вышла, то есть они отказались от э, Тараскина э, и от э, того ссср который мы воссоздаем да и начали создавать какие-то свои сссры как общественные организации таким образом вот он попал э, на астезию э, верховного э, судьи ссср где его там 10-15 человек за него проголосовали как верховного судьи, распределяя те должности, которые у них были. С этого момента он начал действовать как судья. Но потом он, скажем, когда мы несколько раз ему пытались указать на то, что процедура избрания и назначения тебя на эту должность нарушена, он с нами тоже согласился, но все равно продолжал делать свои действия. И э, параллельно они изучали все, чем мы занимались. И все, что я рассказывал в части предприятий, в части, в части приватизации, деприватизации, возвратов и всего прочего. И вот они занялись этой работой. Вот. О чем он дальше тут по тексту э, тут не пишет? Смотри, э, данная организация по этому адресу после выдачи образовалась. То есть... Они сначала выдали этот э, вексель, и только потом образуется этот, э, эта организация. А предприятие, которое выдало, мы отследили. Они сейчас имеют миллиардные годовые обороты. В общем, процветает. А так как ты э, покупая предприятие, покупаешь и долги, его соответственно. То есть они э, вот тут поняли, что можно через э, долговые обязательства покупать предприятия. Они так и делали, через это покупая, что мы видим на обороте этих векселей, что они участвовали в каком-то торговом обороте. При этом в суммах не меньших, чем номинал этого векселя. Понимаешь? А как вот. мог образоваться такой вексель, скажем так, из советских денег, которые общенародные? Ну, смотри, вопрос, дело, дело в том, что, в исходнике, вот если мы отслеживаем по названию, то я тебе э, могу сказать, сегодня в базе налоговой, из базы, не достается вот это предприятие, которое, на, на которое, вы, которое выписало данный Вексель. Но есть осталась его профсоюзная организация. И э, есть Егрюзкий ее номер. Есть и реквизиты. Она э, там проходит за 91 годом, вот, зарегистрировано в пенсионном фонде за таким-то номером 25 ноября 91 года. Как я понимаю, само АОЗТ, рыболовецкое предприятие «Окрос», на которое выписало этот вексель, должно быть создано намного ранее. Ну, логично. Логично, да? Если даже э, ее пенсионный фонд, э, грубо говоря, э, ну, как сказать, зарегистрирована ее пенсионная организация как самостоятельная. Это значит, что там численность людей большая. Если мы э, рассматриваем, что оно должно быть создано тогда-то, то, да, то угу. э, дальше интересен путь его развития этого предприятия АКРОС не только по указанному в Векселе адресу, но и по любому другому. На что мне э, Гришин Дмитрий Александрович пишет, не совсем адрес регистрации юр лица можно менять. В данном случае так и произошло. То есть там произошла смена юридического адреса. А раз сменился юридический адрес, то и изменился Егрёвовский номер и ОГРН, его регистрационный номер. Вот. И искать его надо теперь по другим регионам. Но для этого нужно знать какие-то дополнительные исходные данные. Кто там учредитель, как они там менялись то есть надо э, знать все исходные документы э, самого предприятия АКРОС вот. естественно они в налоговой есть естественно через систему налоговой мы можем получить все вот это запросив их данные выявить их путь и найти каким оно сегодня является но суть не в этом суть в том что раз мы привязываемся к Векселю то первое мы читаем на самом документе, данный вексель простой, это значит, что он не переводной, не обеспеченный ничем. А если он ничем не обеспечен, то это просто само по себе обязательство, ничего практически не значащее. Оно появилось из воздуха. Из-за того, что у предприятия, которое его выписывало, ну, как бы, вроде бы, что-то есть. Но оно же ничего не закладывало при выпуске данного документа. Ну, типа, как вот, когда кредит в банке берешь, да, ты закладываешь что-то, как в хранилище, как в обязательство, где-то с передачей третьим лицам, где-то без передачи. Но к тебе приходят сотрудники банка и, скажем, делают какие-то пометки. Того, что им заложено, на что они могут претендовать в случае невыполнения тобой каких-то обязательств. Того накладывается ограничения на, э, да, на да. отчуждение этого имущества. Да, да, да, да. Отчуждать ты его уже больше не можешь, передавать ты его больше не можешь. В лучшем случае, ты можешь им пользоваться. И то, если ты договоришься об этом со стороной, которая его блокирует. Соответственно, здесь. Мы видим э, в этом векселе следующее, что конечный срок его гашения показан как неопределенный, но не ранее 30 марта 2008 года. Что такое не ранее? Не ранее это можно сказать никогда, не, то есть никогда после вот указанной даты, то есть это может быть вечно. Дело в том, что с такими записями векселя не являются действительными. Поэтому в этой части эта э, часть текста игнорируется и остается чистая дата. 30 апреля 2008 года. Это значит, что если мы его не предъявили в течение месяца после указанной даты, то он не несет никакой вообще юридической силы. При этом он обязан быть отоварен. Вот этой организации, которая ее выпустила, по указанному адресу, понимаешь, а уже к э, предъявлению, этой организации на, по тому адресу не было, а по другому адресу он уже не оплачивается. То есть это мошенничество, получается. Это мошенничество. А если мы глянем наоборот, данного векселя, на оборотную сторону, то увидим. В ролике это там показано так мимельком. Но если знаешь, где смотреть и что смотреть, то зрение успевает заметить, что там не одна запись, а несколько. И это значит, что посредством этого векселя выкупались какие-то конкретные предприятия. В собственность конкретных лиц. А расчет был через этот вексель. В связи с тем, что он просто передается, то к тому последнему, кто он попал, оказывается абсолютно брошенным. Но любое лицо из этой цепочки вправе подать документы в суд, что с ними не рассчитались. Вопрос же заключается в следующем. В связи с тем, что вексель является финансовым инструментом, то сделка у тех сторон, которые его провели, и у которых которые умудрились от него избавиться, все по балансу нормально и все сходится то есть проданный товар имеет платежный документ о котором есть запись и т.д. таким образом на балансе организации он больше не числится его сдали дальше им расплатились у другой организации что-то у нее получив ну как деньги то есть воспользовались Это... и, и отдали да, соответственно, последний, тот, кто получил их в качестве денег, и теперь, если не найдется тот, кто э, что-то за него даст, то фактически эта сторона будет потерпевшей на сумму того, что она отдала вместо этого векселя. А, соответственно, она будет вынуждена обратиться в суд. И вот в этом случае призываются уже в суд к ответственности все участники Векселя. А изъято будет у того, у кого будет реальная собственность. Не у того, кто там правильно-неправильно сделал, а у того, у кого будет собственность. А уже все остальные будут судиться, с, то есть он уже дальше будет судиться со всеми остальными. Так вот, вопрос здесь получается в следующем. Этот вексель не просто так передан сюда э, Верховному Судье, а он дальше его всучил правительству правительство СССР, при этом как актив, не как долг, а как актив. А это значит, что последний тот, кто его получает, и должен будет э, за него рассчитываться. Это хищение из госбюджета называется. Понимаешь, вот что совершено в данном случае через э, неграмотных людей. И обрати внимание, Гришин знает меня лично, знает Тараскина лично. Мы неоднократно встречались. Но, несмотря на это, он не обратился к нам. Он не передал нам этого векселя, а он передал этот вексель другим. Я тебе пишу дальше, показываю. Вот. Да, он подтверждает, что его там перекупили. Вот. Он согласен, что он должен был не сам вексель передать, а права требования. А вот прав требований я даже не услышал как фразы в ролике. Они именно права требования по нему с ним связанные, должны были передать. Но именно этого они не передавали. Поэтому он тут со мной согласился. А дальше я ему описываю о том, что он таким образом э, сделал невольными участниками преступления, получившими долг вместо реального актива, тех, кому он передал. Он тут пишет, что они выбирали лучших. Вот смотри, э, так, убираем лишнее о прокуратуре. Вот. И пришлось с нуля все делать. Обрати внимание, что кому передали там лучшие из лучших многих групп. Я ему пишу. Как я понимаю, в ролике 5.0.5.10 показана работа под контролем, и по-другому ты поступить никак не мог. Но это мне понятно. Но так же, как о радистов, когда э, во время войны, э, скажем, арестовывали, их заставлять играть э, на противную сторону. Соответственно, э, те, кто их туда отправлял, э, их обучали э, показать, что работа идет под контролем. Ты не можешь возразить, но ты должен показать хотя бы, что работа под контролем. А дальше я ему задаю вопрос, лучший из лучших, это по каким критериям? По законности, по честности, по профессионализму. Как я понимаю, Тараскин как первый начавший возрождение органов власти управления СССР, и продвинул ее до состояния, когда Российская Федерация уже за, в, ввязалась в это дело, что изменило даже Конституцию РФ, не рассматривается ни по каким критериям, ни по законности, ни по честности, ни по профессионализму, ни по иным. Браво! понимаешь, рассматривают все кроме нас. Почему? А потому что мы знаем, что с этим, как с этим, и нас не обмануть. И тогда афера а, прекратится, а право требования у нас появится. Я ему намекнул об ответственности его как таковой. То, что э, любые решения, принятые любыми лицами, на предмет законности отслеживает Генеральная прокуратура, в том числе и деятельность Верховного суда. Да, она не может оспаривать решение суда, но показать законность либо незаконность она может. А соответственно президенты правительства могут отменить незак любой незаконный документ таким образом через это, если будет это доказано. Так вот, вопрос в том, что в ролике показана мошенническая сделка по передаче векселя в собственность государства как актива. В реальности передан долг, где сумма которого, как минимум сумма которого, обязана быть перекрыта любому, кто будет требовать по этому векселю. Либо э, по тем скажем, потерям, которые, с, с которыми связан был данный вексель у пострадавших сторон. С другой стороны, понимаешь, я думаю, что никто не проверял данный вексель на зеркальность. То есть, сколько их было? Один экземпляр, два, десять, пятьдесят за одним и тем же номером. Как правило, в типографии их печатают несколько, и выбирают самый лучший. Худший по акту обязан быть уничтожены. Есть такой акт? И кто может дать гарантию о том, что специально для конкретных лиц не было напечатано дополнительных еще? И дальше он, понимая это, он начинает пытаться меня сюда привязать. Вот, на что мне пишет? И самый интересный, Семен, ты тоже имеешь отношение к возврату этих ак активов. Твоя заслуга там есть. Как я понимаю, через эту фразу он хотел сказать, что я им говорил, что надо сделать и как надо сделать, чтобы выявить об этом. Но я ему пояснял, что вексель сам по себе – это не актив. Сам вексель. Вот если бы он его принял как вещдок по факту преступления, то права требования по нему были бы активом реальным активом, но они этого не сделали. Может, вот. сознательно? Ну, как я понимаю, быстрее всего, что не совсем сознательно, а с позиции того, что сегодня в так называемые народные судьи, куда они отнесли Верховный суд, выбирают людей далеко не с юридическим образованием. Понимаешь? А это значит, что они... Не читают многие законы, которые они обязаны знать на память. Дальше он также, я ему говорю, вы должны были это самое выбрать нужные правительства. Это раз. Второе. Вы должны были навести порядок в органах власти, так называемых, возрождаемых, Потому что сегодня создано практически в каждом колхозе, я уж не говорю в городах, областях, верховные советы где каждый себя мнит реальным Верховным Советом и подписывает всякие бумажки. Вот только там ни в одном из них не рассматривается системных вопросов, связанных с СССР, а рассматриваются персональные вопросы, что им должен с СССР. Понимаешь, вот о чем вопрос. Я ему показал, здесь вот описал, что и как делается, что он обязан был делать. Во-первых, вызвать их каждый себе на суд. И потребовать, где он по законам, каким военным, военного времени, либо гражданским зарождался, где он зарождался, как зарождался. Верховный совет прописан в Конституции Советского Союза от 1977 года, как он появляется. Соответственно, если нарушена процедура, значит он не может быть Верховным судом. Отсюда должно быть вынесено решение по каждому из них насколько он нарушен, не нарушен и так далее. Если по военному времени, значит рассматривается военная процедура, не э, Конституционный суд. Вот Тараскин по военному времени, поэтому тут не возразишь никак. При этом он не захватывает власть, как многие, не назначает себя председателем Верховного Суда, Верховного Совета и так далее, а только временно исполняющим до окончания наведения порядка до образования законной власти. Полностью законной, законно выбранной, назначенной и уполномоченной, как положено. А пока только исполняющий обязанности, не более того. И это состояние не изменилось с первого дня, о том, как он это заявил. Ни у одного сотрудника нашего нет такого, чтобы он занял постоянное место. А им всем хочется постоянно быть постоянным выборным законным руководителем. Но такового нельзя с нарушением законов и Конституции. Вот в общем весь вопрос. И второй ему путь подсказал. У тебя, как председатель Верховного Суда, была возможность навести порядок в органах власти и управления. Сэр, как минимум, требуя вернуться на законное место тех, кто незаконно уволен признавая за ним вынужденный прогул со всеми вытекающими последствиями. Что связано у нас со всей армией, со всей милицией, МВД, со всеми министерствами и ведомствами. Фактически за ними у них вынужденный прогул. На протяжении всего этого срока, с 25 декабря 1991 года, по настоящее время. Вопрос, а кто их увольнял? Вот тот и должен нести ответственность. А увольнял их первых, кто выносил решение на эту тему. Это президент Горбачев Михаил Сергеевич. Это президент Ельцин Борис Николаевич. И дальше по нисходящей. Это госсовет СССР. Которая состоялась из президента всех республик, от Горбачева до последней там Союзной республики президентов. Они своими документами распускали органы власти. Соответственно, большая часть их еще жива. Соответственно, дальше есть другие исполнители. А теперь давайте обратим внимание на то, что даже в Российской Федерации прописаны. Законы, подписанные в том числе Путин и Владимир Владимировичем, о выплате всем сотрудникам министерства ведомств, не всем нижним, а верхним сотрудникам, те, кто министры, замминистры и так далее, начальники главков, дополнительной пенсии. Вопрос, это за что? Это подкуп. Вот, это и есть подкуп. За эти действия. Дальше. А предусмотрен ли развал Советского Союза в Конституции? Хоть в одной, хоть одного государства мира? Нет, не предусмотрен. А народ, который имеет право на данной территории, он принимал решение о, о, о перестройке Советского Союза на несоветский лад? Нет. Соответственно, Советский Союз как был советским, социалистическим он так и остается а вот все образования на так называемом постсоветском пространстве как они ныне называют на территории советского союза породили капиталистические и феодальные рабовладельческие строй а иначе каким образом можно было брать в рабство людей Рабство бывает разное, бывает трудовое, бывает сексуальное, бывает интеллектуальное, но есть еще финансовое. COVID-19 программа показала, что может быть и иное, даже ограничение у вас в пространстве и времени перемещаться, в том числе без масок. Но извини меня, что такое маска? Это то же самое, что подгузник. Вот только девочкам подгузник, как сказать... Не, не влечет никаким последствиям, а у мальчика влечет. К тому, что, извините, он перестает быть возможным, э, это самое, иметь потомство от перегрева. А здесь вот ты собираешь в этой маске всю отраву, все испражнения своих дыхательных путей, которым потом сам же и дышишь. Все уже заявили, что это... Только вред. Но несмотря на это, отдельные товарищи выпускают документы, подтверждающие, что обязательно носить надо. Для того, чтобы через какое-то время сами подохли. И вроде бы никто не виноват. Виноваты, ребята. С вынесением такого требования, я понимаю, завтра они исчезнут, эти документы, отовсюду. Не просто их отменят. Они исчезнут физически из всех архивов, из всех э, сайтов. И никто не найдет доказательства. Поэтому пока они есть, ребятки, собирайте, и чтобы имели возможность потом непосредственно их подтвердить. А иначе удачи не видать. Все, как видите, очень просто. Но а с тем же, ну, а ты есть, есть какая-то ты... возможность у него отыграть это все. Да, я прав... же написал, написал там, что у него есть такая возможность, подсказал, что и как сделать. Вот если сделает, тогда да, если нет, но ну это его уже будут проблемы. По крайней мере, мои как премьера обязанности предупредить как минимум, как человека, в том, что он не прав и что совершил не совсем нужные действия, вот. я выполнил подсказал, как исправить. Это значит, там я написал же, что нужно встретиться с председателем Верховного Суда РСФСР, председателем Следственного комитета, а говорить совместно, я имею в виду Российской Федерации, а говорить совместные действия по прекращению преступления. И после этого тогда уже да, можно уже более серьезные делать действия. А если они не пойдут в течение 21 дня, ну, в этом случае, как я понимаю, он может собрать свидетелей и вынести свое решение, чтобы они засвидетельствовали факт его решения. Поконкретнее, кто они, потому что не вполне понятно. Ну, имеется в виду любые свидетели, кто готов стать свидетелем э, того, что они там будут видеть. И то что он будет делать а сделать еще раз говорю нужно первое э, рассказать всю предысторию, как положено на камеру зафиксировать э, то что им известно об этой организации, которая выпустила как она во что преобразовалась, какой прошла путь, соответственно законны ли ее вот эти документы, в каких оферах с какими компаниями это было связано, кто из них исчез, кто из них образовался, кто стоит в качестве учредителей за этими компаниями, кто за самими учредителями стоит, потому что, как правило, те, кто работал с такими суммами, никогда своих фамилий нигде не ставили, и вместо них были либо родственники, либо доверенные лица. То есть, по вот, сути дела, собрать материал для уголовного ну, дела? Вопрос в том, что он же сам пишет, что они год этим вопросом занимались, а значит, этот материал как-то собран. Не знаю, в полном объеме, не в полном, я не видел этого материала. Вот, кроме этого векселя, в принципе, я ничего не видел. И то уже в ролике, из ролика, из их, который, по которому они передают. Он мне когда-то год назад, когда мы с ним говорили, задавал вопросы, по, не уточняя, какие компании, что по ним были выписаны какие-то документы. Я ему говорил, на что обращать внимание, но не более того. То есть самих документов я никогда в жизни не видел. И мне их никто не показывал. Ну, будем надеяться, что разум восторжествует. Ну, надеяться мы, конечно, будем, но независимо от того, будем мы надеяться, либо не будем. Я считаю, что Олег Николаевичу Кремезному, как генпрокурору СССР, надлежит взять на контроль данный вопрос, данной организации, данный документ и отследить параллельно тому, что есть, то есть, что с ним и история этого всего, как оно будет происходить. Причинить вред Советскому Союзу здесь они никто не смогут, по той причине, что Программа Феникса, о которой мы заикнулись достаточно давно, она как раз и рассчитана на то, что люди будут воровать, грабить и так далее, но при этом всегда остаются следы, по которым те, кто за ними идут, особенно связанные с родственниками, там, с компаньонами и так далее, они все равно остаются должны. И намного больше, чем то, что они получили. Ну, даже если отследить, скажем, как э, увеличивается сумма эмиссии, не самой эмиссии, а э, монетизации по э, каждой эмиссии каждый год, что э, прослеживается в виде коэффициентов в отчетах Центрального банка, то, сами понимаете, все, что было когда-то, оно многократно увеличивается, потому что при каждом новом обороте идет удвоение, потому что предыдущее не исчезает, а новое как бы появляется заново в том же размере. Вот. Таким образом, при каждом обороте происходит удвоение предыдущего. Дело в том, что Феникс имеет две стадии. Первая стадия – это когда он сам себя сжигает, и э, вроде бы исчезает, как Советский Союз исчез, но ничто, э, как говорил Волн, ничто в этом мире не исчезает, даже рукописи не горят. А если рукописи не горят, то значит, тем более долговые обязательства, тем более, не могут быть сгоревшими. Где-то они собираются, по крайней мере, как документы в одном месте, а в другом как записи о проделанных делах в том числе записи о прохождениях границ границ регионов границ государств границ предприятий что отслеживается налоговыми таможенными и иными структурами то через это восстанавливается как минимум через права требования а права требования это самое сегодня Та валюта, которая, круче которой нет. Золото по отношению к этому, и то, скажем, менее устойчиво, подвержено каким-то там падениям и колебаниям. А права требования они как были в своем номинале, они так и остаются. При этом, если ты меняешь курсы валют, то они -то могут меняться с учетом этих курсов, но никак не с учетом падения суммы требований. Но только в большую сторону, я так понял. Ну, да, как минимум в большую сторону, по той причине, что все, что вам не вернули своевременно, всегда облагается штрафами, пениями и так далее. А это значит, что как минимум на процент инфляции они должны быть увеличены, раз. Второе. Они должны быть увеличены, как кредитная ставка Центрального банка. Раз их не вернули, значит, их взяли в кредит. Поэтому есть эта ставка. А так как они были в обороте и приумножили монетизационную сумму государства по отношению к эмиссии валюты, выражаемый в коэффициенте, то на, на этот коэффициент э, следует умножать и эти цифры. То есть Это... Феникс э, получается, что у нас выявил мошенников и паразитов и... Э, не, не, не не они не мошенники. Вот тут неправильный к ним подход, ребята. Это лица, которые вас сделали всех миллиардерами. Попытки вас ограбить они сделали вас миллиардерами. Они сами пострадали. Пострадавшие стороны, которые на себя собрали все долговые обязательства. Они же миллиардеры по долгам. Понимаешь? Не по доходам, а долгам. Поэтому я считаю, что э, мы должны всех их полностью выявить и поблагодарить тем, что они, взяв у нас какие-либо активы, которые мы здесь перестали рассматривать как ценности, для нас это хлам, для нас это мусор, горы отвалов этого мусора, которые они умудрились передать за рубеж как актив, где его признали другие государства, войдя с ними в преступную деятельность, таким образом обременив самих себя, войдя в состав преступников, за счет чего мы стали еще богаче. Потому что те тоже нас обогатили, так как все именно наработанное за счет незаконно полученного принадлежит тем, кому принадлежит исходный законный товар. Вот он в чем программа «Феникс» заключена. Поэтому мы их не просто выявить должны, мы наградить их героям Советского Союза должны каждого, начиная с Горбачева и ниже, всех без исключения, а также поднять по всем временам, когда происходили развалы предыдущих государств и проходили те же самые действия. В том числе также будет награждать Российская империя за то, что у нее забрали весь ее хлам, а соответственно ей теперь должны все это многократно. Тараскин ошибся в одном, когда говорил, мы приглашаем вас в клуб миллиардеров. Не миллиардеров, а триллиардеров. Это единственный клуб триллиардеров, который законен, абсолютно законен, и не в долгах, а в правах требования эти цифры. То же самое, что депозит. Понимаешь? Это твой реальный актив. Соответственно, должники обязаны теперь отчитываться и рассчитываться своим реальным товаром, работами, трудом и так далее. Вот она, будущая валюта. А эмиссионером этой валюты является каждый гражданин Советского Союза, каждый подданный Российской империи, каждый подданный Русского Царства, в том числе их потомки, как граждане СССР. Поэтому приглашаем всех в клуб триллиардеров. Особенно начиная с умных, кто готов будет правильно это все провести, оформить и так далее. В том числе написать специальные программы по открытию счета каждому эмиссионеру.